ну вот подошел к концу ремонт в однокомнатной квартире вдаваться в подробности особо не буду образно покажу образно расскажу ну вот в общем то вот такая светленькая у нас лоджия по всей квартире у нас натяжные потолки 41 светильник комната поделена на две зоны сам зал и гардеробная. На полах у нас во всей квартире линолеум, что-то другое заказчик принципиально не хотел. Кухонка, пока без мебели. А подарок от советских строителей – это труба, идущая через всю квартиру. Вот именно. На кухне вот один участок мы ее спрятали путем монтажа бескаркасного монтажа фрезерованного гипрока. Также вот у нас и в коридоре, так как труба шла буквы Г, мы вот конструкцию путем того же бескаркасного монтажа фрезерованного гипрока, собственно говоря, трубу спрятали у газовщиков Вопрос возникнуть не должно, так как труба в доступе подобраться, посмотреть, это проблем не составит. Полностью были демонтированы перегородки кабин, так как были сделаны непонятно из чего все болталось, гремило. И теперь все у нас по Кнауовской технологии, используя гипсокартон стронг влагостойки, возведены. Вот такую моечку заказчица выбрала себе. Аккуратно, ладно. Труп не будет видно, так как он закачится со временем повешен здесь жаде. Ну вот такая вот у нас получилась квартирка.